Здравствуйте, друзья! Как вы, наверняка, уже знаете, Владимир Пунин принял решение продавать в недружественным странам газ исключительно за рубли. Это только начало, и это вовсе не санкции. В конце концов, продавец сам вправе решать, за какие деньги и за какой валюте, по какому ценам он продает тот или иной газ в те или иные страны. Ну, любой товар, не только газ. Путин ожидал поручению Газпрому в кратчайшее время перевести расчет на рубли. Немедленно после этого курс рубля по отношению к доллару укрепился со 103.60 до 94.90. Цена газа подскочила в ЕС почти до 1350 долларов за тысячу кубометров. Цена нефти марки Бренд превысила 121 доллар, но уже через 10 минут... Цена на газ в Европе превысила 1500 долларов. Где она остановится, не знает никто. И это еще не санкции. Никто не отказывается продавать вам газ. Все обязательства будут выплачены. Просто выполнены. Только платите в рублях. Далее. Это частность, в конце концов. Дело в том, что... Если кто не понял, это лишь начало того пешего турне, в которое вас поведет наш белый пушной зверек. Он только собирается выйти к нам, но еще даже не вышел. Подробнее об этом сейчас рассказала Юра в своем ролике. И это продолжение темы, которую я вчера разместил в телеграм-канале под названием «Украинизация Европы». То есть, что ждет наших западных, теперь уже не партнеров, после того, как они начали применять после нас, против нас адские санкции. Кстати, всенародно нелюбимый Чебайс э, написал заявление об уходе по собственному желанию и уже покинул пределы страны, а это подтвердил его представитель. Кроме того, его видели у банкомата в Стамбуле. Шутка. А в это время в другой реальности британская гардея возмущенно пишет, что из Украины в Польшу не выпускают трансгендеров, имеющих на руках все необходимые документы, потому что они мужчины. Они доказывают, что у них женщины, они женщины и у них есть справка, но пограничная стража их не выпускает, объясняя тем, что их это не интересует. И с той же цели. Председатель Евросовета Шар Мишель. Цитата. ЕС уже выделил Украине 1 миллиард евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира. Оруэлл отдыхает. Между тем, на Украине, как выяснилось, возле Киева, Ирпень, Буча и Гастомель взяты в кольцо вооруженными силами, сообщает неизвестно, где сидящий горсовет города Буча. Жалко только, что генштаб ВСУ об этом ничего не знает. Но зато нам теперь понятно, почему русские войска так рвутся в Киев, они пытаются прорвать кольцо окружения. В Энергодаре местные нацисты сорвали и сожгли воздруженное там знамя победы. Но ну, это, по крайней мере, показывает всему остальному миру, с кем воюют русские. Как известно, в Чугуеве под Харьковом сидят вояки ВСУ. Но это старое русское порубежье, старое военное поселение. И именно поэтому на двери полицейского управления кто-то нарисовал букву Z. Канцлер Ф.Г. Шольц исключил возможность ссылке даже под видом миротворца солдат НАТО на Украину. Это фактически ответ Польши на, то, на, на ее желание ввести под видом миротворцев своих солдат в Галицию. Придется это делать самим и от своего собственного имени. Ну и под Киевом российский танкист в качестве мести за убийство погибших товарищей, цитата, во время боя переехал танков, стоящего рядом полковника. Полковник теперь зализывает раны в одном из госпиталей. Белоруссия. Это цитата журналиста Цимбалюка, который в свое время задавал вопросы Путину, был из Москвы перед войной в Киев, и теперь, видимо, там окончательно слетел с катушек. Еще одно сообщение из России. Россия будет закрывать свои порты для судов из тех стран, которые закрыли свои порты для российских судов. Причем решение будет приниматься индивидуально по каждому государству, исходя из того, выгодно это России или нет. Но в Финляндии в ближайшее время, очевидно, исчезнут из продажи газеты, потому что не хватает бумаги, которую ранее импортировали из России. Причем это не самая плохая новость. Это, думаю, что и финны обойдутся малой кровью, потому что она находится на обочине европейской свалки, которая примет на себя основной удар. На этом пока все новости на этот час. Я постараюсь выпустить еще короткую ночную сводку. Всего вам доброго. До следующих встреч.